Друзья, всем привет! С вами снова Димас. Решили для вас сегодня приготовить такой необычный салат в наших условиях, потому что некоторых ингредиентов у нас точно не водится. Но все сопутствующие, как бы большинство из них, все растет на огороде. При желании вы можете тоже такой салат сделать, и это не так сложно. Салат будет сегодня для Леонисуаз, французский салат. Куча вариантов его приготовления. Начиная от классического, в зависимости от региона Франции, все по-разному готовят его. Мы решили использовать настоящий тунец, не стали делать из баночного, консервированного тунца. Также есть сопутствующие ингредиенты к этому салату, естественно, это салат. Салат любой, какой у вас есть на огороде, на даче. Домашние черри у нас, вот использоваться также. Также домашний красный лук, молодой картофель и спаржевая, стручковая фасоль. Все тоже домашнее, все выращенное на огороде. И оливки, но ну, оливки, естественно, покупные. Мы не в Греции. Также маслица будет использоваться. И для соуса, для нашего салата будет использоваться горчица, сок лимона, чеснок и масло оливковое. Также соус тоже имеет разные вариации приготовления. Приступим к нашему приготовлению салата. Вот салат я немножко уже порвал заранее. Хочешь, ходите порежьте, как бы, как бы, как вам угодно. Возьмем черри и разрежем пополам. Можете это все, естественно, потом украсить, часть салат положить сверху. Мы сразу добавим, как бы, мы ничего не теряем. Четверть красного лука, тоненько ему. Вот также кинем наш салат немножко его помяв возьмем несколько оливок если хотите можете разрезать их это как мне не критично чуть-чуть 10 дадут кислинку небольшую у нас сейчас придем к самому главному это обжарки наших его картофеля и фасоли и также естественно тунца вот самые эти основные вещи ну вот, ребят, у нас разгорелся мангал, накалилась маслица. Мы отдельно обжарим картошку молодую и фасольку. Придадим красоту. Немножко присолим. Буквально дадим колерочек, цвет. Потому что молодая картошка, она немножко такой эффект имеет. Мы ее отварили предварительно. Она очень-то это лежит мокрая. И надо подсушить ее сверху немножко. А жарить такую сырую ну, никуда не годится. И фасоль мы тоже немножко отварили. две-три минуты припустили буквально. Чтобы она помягче стала. Сделаем быстро заправочку, чтобы не терять время. Для этого нам понадобится одна четвертая часть лимона. Горчица зернистая, если у вас есть, можете использовать дижонская, но она дорогущая. Вот также чеснок. Сок лимона выжмем. И масло оливковое добавим. Лучше, конечно, экстра так как мы его используем в салат. И вот все аккуратненько разобьем. Вот также соли добавим немножко. Прекрасный, агреговатый вкус масла оливкового. Наверное, то, что нужно для салата. Ну вот, жарим кунсамы. Пламя чуть поменьше делайте. Также немножко присолим. Ну и жарим буквально вот. По несколько минут на каждой стороне. Ну и по возможности мыковинки тоже обжариваем. Пахнет говядиной. Тут нет, такая своеобразная рыбы. Ну вот, ребят, что мы. Начинаем украшать наш салат по-быстрому. Быстренько перемешали наши овощи. Можете рукой смело все выложить. Это тоже не критично все вообще. Даже без перчаток. Просто придумали сейчас какую-то ерунду перчатки, все остальное издевается над нами. Также укладываем наш фасоль молодой картофель можете его разрезать как вам удобно яйца перепелиные забыли даже не вспомнил ничего добавляем наши перепелиные яйца тоже все заранее отварили можете куриные использовать как вам вообще душе угодно количество все зависит тоже от вашей, вашего интереса и на что нет И польем все маслицем нашей заправкой. Ну вот, ребят, что у нас получилось? Такой тунец, салат, нисуа с тунцом. Заправка ничего. Попробуем тунца. Мясо такое хорошее, говядина. Салат ничего такого съедобного. Питательнее. В принципе, легко приготовление. Так что пробуйте, готовьте. Вот такой салат у нас. С вами был Димас. Всем здоровья. Оператор Антон, естественно, тоже вам желает хорошего. Увидимся на нашем канале. Давайте всем пока-пока.